Тот момент, когда человек-бот. Вообще круто. Долбанем калаш. Мы его поставим на 1.4. Сразу закупаем скин за 423 доллара. А если вот эта ставка заходит? Пожалуйста, ребята. Ну все, мы сейчас сделали за секунду буквально плюс 500 долларов. Да, я так понимаю? У нас 4800 долларов. Перед началом этого видео скажу, что, ребят, с CS Fail а начался розыгрыш на 300 тысяч рублей. Выбить можно реально годные ножи. Всего 50 мест, прикиньте, но их реально много. Условия изичные, не нужно ничего репостить, просто нужно подписаться на CS Fail и лайкнуть этот пост. Ссылочка на этот розыгрыш будет находиться в прикрепленном комментарии. Кому интересно, участвуйте. Но реально условия лайтовые, главное, что ничего репостить не надо. Поэтому ссылочка будет, переходите, участвуйте. Всем здравствуйте! Можно этот ролик начать с того, что мы скроем чат. После этого можете поставить лайк, я буду вам действительно признателен, потому что лайков мало, а я все-таки стараюсь делать больше роликов. Плюс ваш любимый КБ вышел, поэтому ребят, влепите лайк, пожалуйста. Сегодня кейс Батл на балансе 990 долларов. Будем идти явно мы до Драгонлора с тобой. Вышло у них прикольное обновление с вот этим вот даблом. Есть копилка Габена. Что это такое, сейчас разберемся, я еще не играл. Но сначала конечно же боевой пропуск, опять не опять, точнее, основа, а боевой пропуск на фейли. И, естественно, чем дальше ты проходишь, тем больше кейсиков можно лутать. Естественно, все это бесплатно, поэтому для тех, кто играет, ну кайф. Тем более в последнем кейсе минимум ты 55 баксов заберешь. Ну, в общем, прикольная тема. Реально для тех, кто играет на сайте, неплохо можно левел бустануть. И ножик забрать Ну что, а мы, кстати, сегодня дойдем как минимум до вот этого кейса Тут даже ценность написана, 10 долларов А можно посмотреть? Нет, смотри, не показывается, что в нем лежит А, это случайный предмет, я понял Можем вот здесь посмотреть Ну, 29 много, вот один центов выбить вариант Ладно, короче, заходим в дабл сразу Можно, конечно, давай, подожди, давай лучше начнем с крэша Хочется попробовать дабл с этой копилкой Габена, но ладно Больше всего мне интересно, что на сайте самое дорогущее Вот прям самое дорогое Дорогое, что только можно посмотреть. Но я так понимаю, что это нож лор. Странно, обычно тут есть скины подороже. Если мы 2000 баксов напишем. Не, не работает? Вот. Ну да, самое дорогое, что есть, это нож лор. Блин, хотелось бы дойти до Дела, а его в закупе нет. Это печально. Самое дорогой лор. А из интересного, сувенирный калаш. Неплохо. Золото неплохо. Ну... Можно попробовать будет выбить его. Стоит он в принципе демократично. 1800, то есть X2 и калаш сувенирный у нас в инвентаре. Напомню, что ссылочка на сайт с промиком, надеюсь, халявным получится выбить. У админов будет находиться в прикрепе. В общем, вся халява на фейл будет в прикрепе. Можете так же, как и я, играть, но не вносить денег, потому что постараюсь для вас выбить какой-то годный промик на халявные деньги. В общем, там все будет. Ну что, закупаем скины, давай мы сегодня мелочиться не купим, не купим, бляха, не будем и сделаем вот так. Ну, ну, как бы да. А, сделали вот так и пофигачим на 1.2. 1.2 все-таки здесь заходит. Вот а, крэши все-таки, охренеть, 70 секунд таймер, блин, это очень долго. На сайтах а, крэшем разные системы везде. О, кстати, нифига зашло неплохо. Типа вот здесь и 1.2 ну, реально работает да Где-то а, работает по-другому, что, типа, чаще заходят большие коэффициенты, нежели вот такие маленькие Ну, типа, понял, единица, потом раз, 50 Здесь же по-другому, здесь все таки работает система... Почему я не вижу крыша? Чё, чё, чё такое? Ну, мы, кстати, бустанули, но я почему-то... А, вот, побежал, Здравствуйте Почему я не видел крэша? У меня там таймер, блин, 70 секунд был. Во, сейчас Сюгут f 5 нажал. Тем временем у нас, собственно, плюс 87 баксов. Неплохо. Лишь бы сейчас не минусануться. Вот это такой момент. Я чую жопы, что сейчас будет ГГ. Гага... А, найс, все, 345. Ну вот интересно, да, с коэффициент с и когда ты играешь на больших суммах, уже достаточно больших коэффициент, этот работает офигенно У нас сейчас в общем 946 долларов А, еще 190 на балансе Как я мог про это забыть Так, купим скин за 100 и за 90 Давай возьмем, во, ну что-то подобное Подтвердить, отдаете, а что-то Много я отдаю, я что-то выбрал случайно, да? Так, удалить, во, выбрано, почему я так Много отдаю, блин, что-то, что Не то, да, что-то человек сегодня Втыкать начал, так, соточка 99, вот, выбрано Оп, подтвердить, больше предметов. Че, А, я, блин предметы выделил! Вот я, вот я олень! Ладно, еще раз дубль номер два. Давай за 190 раз еще забавим. Допустим, ножик. А, итого, мы имеем... А, мы имеем косарь 136 баксов. То есть, в принципе, в плюсах и, в принципе, это неплохо. И меня это радует. Давай-ка на дабл заскочим. Все-таки вот с этой копилкой прикольная тема, потому что она резко может разбиться и рандомным игрокам выпадет по какой-то части. То есть хотелось бы выбить эту копилку, но блин, я думаю, это сложно сделать, но тем не менее, есть какой-то прикол. И это неплохо, но что-то новое добавили. А Сейчас можно, кстати, рискнуть и бустануть, допустим, на красное. Давай попробуем. Где есть, где история. Да, история вот. Да, красного давно не было. Давай пробуем на красное. После каждой прокрутки в эту копилку падают деньги. И в один момент она реально может разбиться, и типа тебе может упасть там офигенный процент с этой истории. Причем, не знаю, а вот вопрос? Блять Зато левел четвертый был не мое, надо на идти. Ну вот, вопрос, типа, зависит ли от э, суммы твоей ставки тот процент, который тебе дропнется Просто если нет, то чисто теоретически ты можешь долбить по доллару, по доллару, по доллару И рано или поздно ты даже долларов 50 заберешь и будешь в плюсах Ну, в общем, до конца я не понимаю, да, посмотрим, как это работает а, вот, мы собираем 0.4 от суммы всех проигранных ставок в дабле. Нифига там шанс, что копилка разобьется, то есть она, прикинь, может до 500 долларов, даже до 1000 дойти. Разбившись, свинка раздает накопленную сумму среди всех игроков текущего раунда. Вот, и соотношение ставка игрока к общему банку игры. Окей, поняли. Ну ее можно половить, но я думаю, в следующем ролике попробуем. Сегодня хочется сделать упор именно на крэш. Плюсом ко всему, мы в нулях. Да блин, я нож проиграл, думал, на красное поставлю в игру, не тут-то было. Нет, дабл вообще не моя тема. Вот крэш поинтереснее для меня лично будет. Но опять же, свинку можно попробовать э, выбить, но... Блин, ну не в этом ролике. Я под это сегодня не настроен. У нас уже X2 есть от одного скина. Это отлично. И, кстати, мы 1.07 пролетели. То есть, чисто теоретически. Но это круто, что я перешел на дабл. Типа, я поставил 200 долларов. А если бы я поставил опять этот скин, мы бы 400 баксов дули. А там единица была. И... Найс! У нас уже 500 баксов! 500 баксов вообще неплохо. Слушай, а мы же так реально можем доколочиться? долететь. А, ладненько, давай-ка мы другие скины начнем бустить, потому что здесь 500 я, пожалуй, зафиксирую, но я их не хочу сейчас проигрывать. А вот остальные скины по 200 долларов уже можно, но здесь уже неплохо. То есть, даже если мы сейчас вот этот талон зафигачим на 1-2, там будет офигительный плюс. Да и, блин, из 200 неплохо ловить этот коэффициент. Но вот здесь уже можно выиграть много. Ну, реально много. Ну, ладно. Тем не менее, по 200 долларов мы ловим плюс 40 баксов. Тоже неплохо. И у нас уже плюс 200 долларов от изначального баланса. То есть, было 990. А, ну что-то я слишком округлил. Ну, 140, грубо говоря, мы имеем. Неплохо. Главное, что имеют сегодня не нас. А меня это вообще как никого радует. Блин, хочется дойти сегодня реально до этого калаша. и не знаю, позволит ли мне Крэш поставить такой дорогой скин сюда. Потому что тут вроде бы как есть ограничения. Но, по-моему, их нет. Или они есть, не помню. Но вот как раз и проверим. Главное нам до этого калаша дойти. Мы поставили нож за 199 долларов. Кстати, пишет стоимость инвентаря. И неплохо было бы все-таки... Не сливать. Но нужно, вот смотри, какой момент. Я вспомнил, как я раньше играл на крэшах, нужно словить единичку. Ну, типа, когда ты видишь вин-вин-вин, нужно ловить единичку. Типа, не ставить какое-то время, чтобы пролетела единица. Поэтому я, пожалуй, долбану перчатки, ибо есть шанс слить сейчас. Но у нас уже инвентарь 977. Бля, если мы с проиграем, так-то именно санусь. И это будет вообще ни разу неприятно. Ну ладно, давай, Дед Мороз, поехали, побежали. Э, зимний Габен. Короче, я заберу. Не знаю, очканул, очканул очень сильно и что-то решил забрать. Тем не менее, 1200 баксов Так, этот ножик, еще раз на 1.2 Кстати, напомню, тут можно своеобразно скрипт настраивать Вообще можно какой-нибудь свой скрипт включить Но, бля, я очкую это включать Я не помню, какие у меня тут настройки Я вам их, кстати, давал а, под каким-то роликом У нас а, херово идет Я пока разговариваю, у нас неплохо идет Мы зарабатываем вообще охуенно вместе с геймом А надо посмотреть, что это такое Начальная ставка 5, автовывод Так, это что-то, блядь, не то Человек 3 x вот Так, автовывод а есть 1,2? 1,2 скрипт есть? Нет, 1,2 нет Какие-то ёбнутые скрипты у меня Рассчитаны на выигрыш миллион денег, но нет Бля, сейчас можно Сейчас можно было поставить, но я че то очканул Я все таки хочу подождать единичку Но в общей сложности у нас что получается? 1255 долларов, блядь Так, ну чё? Да я очкую ставить, Славик, не очкую Ладно, поехали, короче вот опрометчиво. Все-таки хотел дождаться, пока единица выпадет. Может, ща, прямо сейчас эта единица дропнутся. Не, я заберу. Но я вот чувствую жопой. Да почему? Я ж чувствую, что где-то должно. Ладно. А чем мы, кстати, можем купить за, 1, за 1200? Давай попробуем два скина поставить. Вот я э, увидел, что 1,59 стрельнул. Сейчас чисто теоретически 1,2 должен зайти. Но я, пожалуй, сделаю вот так. Потому что ставка большая. И у нас 550 долларов. Э, это мы сколько? Плюс 50 баксов бустанули. Так. А если мы сейчас, ну это вообще опрометчивое решение, да, было Страшно, ребята, очень страшно Ну давайте, давайте, бля, лишь бы оно зашло Вот сейчас слив не нужен 500 долларов, я сразу заберу Ну, очканул Пожалуйста, ребята, пожалуйста, ребята Пожалуйста, просили метать, мет, метнуть нож, пожалуйста Блин, тут заходят 1,73, 1,7 Короче, наверное, самое время проигрывать, блядь, поехали ну, типа, тут единички заходили. Но вот смотри, когда уже скины в 500 долларов превышают стоимость, то что-то как-то страшновато. 1,4 сделали. Что можно купить за 1,4 доллара? Ну, я имею в виду за 1400 баксов. Можно купить, в принципе, уже фейт, блядь. Давай рискуем! Ладно, рискуем, поехали! Кстати, по-моему, они убрали ограничения на ставках. Это... Сматерюсь сейчас. Выключать я ну, охуенно! Или не охуенно? Давай посмотрим. Йес! Блядь, косарик! Есть! Фух! И это 1,59. Блядь, чё... Похуй. А, они убрали ограничения Хе-хе, блядь, это жестко. Ладно, по полторы тысячи долларов Пиздец, лишь бы не слить Мэйс, зашло, блять, зашло Они ограничения убрали Как давно я хотел по поиграть Ну, вы, тут я врать не буду, да, есть ссылка Всем понятно, что реклама, но, ну, блять, ну эмоции Это пиздец, ну серьезно А у нас почти калаш тем временем И самое прикольное, блин, все, меня пронесло Меня пронесло на ностальгию Так, у нас еще боевой пропуск, блять, там запустился Короче, если мы сейчас на вот этой сумме Поставим 1,2 И и 1,2 зайдет, это будет дохера Ну, блять, заходила восьмерка Ладно, пока, пока рисуем. Рисковать не будем, короче, смотри, блин, мы почти рядом с сувенирным калашом, блять, что ты не то сделал, вот, то есть мы, мы не почти, мы уже около него, то есть продав вот эти перчатки... Блять, мы не можем, там чуть-чуть денег надо Ладно, давай сделаем немного по-другому Я куплю скин за 36 долларов Так, надо убрать выделение Вот, 35, подтвердить И его я поставлю на... Ну, короче, просто уберу X, Вот, и поставлю Нам нужно... Ну, нам реально надо немного Он стоит, что получается... Ладно, не будем смотреть сколько Надеюсь, просто хватит после того, как мы обустанем А, вот этот Галил Блять, ну сейчас опять же может залететь единица Ну пусть она лучше залетит на Галиле, правильно? Чем на перчатках за 2 кабаксов Будет приятней Так, ну здесь 1,5 я планирую забрать Найс, nice. все, заебись А, у нас стоял автовывод Как же съевануло Что, делаем вещи? Делаем вещи, делаем коллаж. Поехали, блядь, ну это жестко <laughs> Это очень жестко Давай, блядь, не подведи, я сразу заберу Не, я, я тут очканул а, У нас самый дорогой скин на сайте появился Но все-таки хотелось арбасеку, поэтому а, Да, арбосека, все правильно Блядь, по итогу самый другой коллаж. Все, есть, 1800 баксов Еще и боевой пропуск охеренно забустили Так, случайное, что это? Случайные эти, блядь раскраска для Ника, но это неинтересно, честно, типа, я в чате особо не сужу, я его закрыл, нахуй, аватарка, нет, спасибо, меня устраивает моя, что это такое, набор стикеров, дали бы вы них вконтакте, было бы круто, но, ладно, набор опять костюмизации, костюмизации, в общем, ну, ну, это говно, ну, откровенно, ну, тут я врать не буду, ну, типа, блядь, смайлики, я в чате не сижу, а, аватарка, блядь, ну, меня устраивает моя аватарка, все-таки, ксфл постоянно хочет, чтобы мы заменили аватарку, случайный предмет, получить, на тебе в рот человек 15 центов Ладно, выпадет что-нибудь дорогое О, смотри, вейпан кейс Вейпан кейс, это прикольно Если он выпадет, это уже будет другая история На тебе опять человек а, Так, хороший мальчик Спасибо за приятные комментарии Получить предметы, набор стикеров Ну, вот эта вот, вот, хуйня Типа, самая пиздатая уже начинается к концу Естественно, самый охуенный сундук, который тут есть Набор стикеров, да, отстаньте Самый крутой а, сундук, который тут есть Это, конечно, вот это. Ну, типа, минималка тебе выпадает 55 долларов Но, чтобы до него дойти, я не знаю а что нужно выкопать, продать и... А, жестко. Ладно. Что, пацаны? Ну, сделаем грязь. Убрали они ограничения какие-либо, я так понимаю. Поэтому ярим. Но, опять же, может здесь ограничение 2000 баксов стоять. Но, а, дойдем сегодня до конца. Долбанем коллаж. Мы его поставим на 1,4. Но, чтобы ты понимал, сумма 2000 долларов на ставки 1 и 4 зайдет просто как конфетка. Но есть шанс видеть. Тем не менее, ну, рискуем. Это, это шанс сделать контент, и тем более мне выдали деньги. Поэтому рискуем, но нет, я не хочу рисковать. Да, это еще нож и плюс баланс. А баланс, напомню, да, сейчас офигенно делается. Ну, сразу закупаем скин за 423 доллара. Напомню, что в начале ролика у нас было 990... А, блин, э, стоп, что-то я не то сделал. В начале ролика у нас было 990 долларов. Сейчас у нас 2000 баксов. А если вот эта ставка заходит. Пожалуйста, ребята. Ну все. Вот здесь каждую ставку сейчас, да. Э, типа, ну вот смотри. Мы сейчас сколько сделали? Мы сейчас сделали за секунду буквально плюс 500 долларов. Да, я так понимаю. Да, ну все. Это, это, это жесткий буст. А, буст. А буст пошел. Арбуз, блять. Так, эм, а есть чат? Ну, я не знаю. Давай на паузу поставлю, там могут быть негативные комментарии. Ладно, мы сейчас проиграем, наверное. И там будет в чате типа: Ой, блять, проиграл, ура! что то по типу такого. Найсбот играет 160к. Э, тот момент, когда человек-бот, вообще круто. Э, ну, давайте заберем. Блять, так спокойно. Мы сделали сколько? 2800 превратили в 1900 и 1700 на балик. Это же человек с выданным балансом. Так, тут разоблачение пошли. Заметьте, да, что я в роликах не говорю, что баланс выданный. То есть я это скрываю. Так, ну ладно. Не, мы сделаем контент. Бля, не успел. Ладно, окей. А, и не зря, кстати. Так, но меня там уже начали разоблачать Короче, вот это дело закрою, потому что разоблачители Ну, я об этом в роликах не говорю И даже а, в комментариях к этому ролику Поверьте мне, будут люди, которые пишут Типа, выданный балик, а фу, продался И я же говорю все это в роликах И, пожалуй, заберем тем не менее Ой, блядь, как я, смотри, как, как я забрал На балике, Во... подожди, в общем у нас Сколько? Если мы сейчас купим Вот так, подтвердить если мы сейчас купим вот так, подтвердить. У нас э, 4800 долларов Было 990. После... Последняя. Фу. Крайняя ставка на сегодня. И в следующем ролике уже будет жесть. Прям будет космос, будет жесть просто. Если мы сейчас не сольем, то реально следующий ролик ждите же, же скач. Потому что мы все вот это дело будем э, бустить дальше, дальше. И посмотрим, до скольки можно дойти. А с 990 долларов подняли 5К. Главное сейчас не слить. Потому что следующий ролик обещает быть интересным, если не будет слика. Заберем, пожалуй, чтобы все-таки... Не рисковать точно. А здесь мы сделали 4800. Блин, ну сложно считать, потому что он показывает здесь только скин по факту. А сколько мы плюсанули, не показывает. Блин, это не очень удобно. 3400. А, так, ни хера Что, плюс 2000 баксов что ли сделали? В общем, что по итогу мы имеем? Мы имеем вот так, мы имеем вот так И главное, что не поимели нас Все-таки у нас получилось вот так 5300 долларов На этом все, всем спасибо, надеюсь вам понравилось Лжи никакой в этом ролике нет, не было и не будет Это был я, человек-человек <свес> Спасибо за лайки, поддержку Напоминаю, что контент развлекательный И а, в следующем ролике дооткрываем да вот эти вот сундучки Спасибо, всем пока